Всем привет! Сегодня будем готовить быстрый и оригинальный завтрак яичница в сосиске. Для приготовления нам понадобятся 3 яйца, 3 длинные сосиски, немного подсолнечного масла, соль, и перец по вкусу. Сосиски освобождаем от оболочки, кладем между деревянными палочками для суши и делаем небольшие надрезы. Палочки нам нужны для того, чтобы не разрезать сосиску до конца. Затем сгибаем сосиску и фиксируем края зубочисткой. Эту процедуру проделываем со всеми сосисками. На разогретую сковороду выливаем немного масла. И пару минут поджариваем сосиску с одной стороны. Затем разбиваем яйца и выливаем их желтком по центру сосисок. Солим, накрываем крышкой и жарим до готовности яиц. При подаче оформляем блюдо настолько, насколько вам позволяет ваша фантазия.